И я вам еще расскажу одну штуку о которой мало кто знает обычно многие люди берут и делают привет друзья привет мои дорогие подписчики сейчас я буду готовить карпа запеченного в духовке под сметанкой это наверное самый простой рецепт у меня каждый раз рецепт все проще и проще самый простой рецепт как можно вообще приготовить рыбу вкусно просто будет праздничное блюдо Рецепт настолько простой. Смотрите это видео и вы узнаете несколько секретов, которые отличают обычного карпа, запеченного в духовке, от королевского карпа, который получится у вас со мной вместе приготовленный. Для пряности, из пряности я буду использовать черный перчик и белый перчик. Красота, когда ножи острые. Несколько долек лимона пойдет в серединку карпика. Смесь перцев посыпаю сверху и внутри. И опять сверху. Морская соль крупного помола. Из головы я вытащил жабры, потому что при таком способе голова хорошо приготовится, будет вкусная и не будет этого сырого привкуса. Кажется, все так готовят и у всех получается вкусный запеченный карт, Но это только начало. Смотрите дальше несколько секретов. Смазываю карпика растительным маслом, масло придаст золотистую хрустящую корочку, коже карпа будет очень вкусно, а также через масло будут переходить пряности и соль в мяско. понравилось моим друзьям. Что понравилось моим друзьям. Что понравилось моим друзьям. Обычный противень. А вот это две алюминиевые решетки для пиццы. Я их положил на подставочки и уже на них кладу... И уже на них кладу рыбку. Ого! Такая рыбка и в сковородку не полезет. Вот. Это сделано для того, чтобы горячий воздух, который идет снизу духовки, пропекал кожу карпика, он не варился в своем соке и жире, который выделяется. И нижняя часть кожи тоже становилась хрустящая и аппетитная. А теперь сюда несколько долек лимона, я их не выдавливаю, чтобы лимонный сок раньше времени не стал воздействовать на мясо и не мешал нам приготовлять. Духовку я разогрел до температуры 200 градусов и ставлю рыбку в духовку. Карпик уже приготовился и теперь последний самый важный штрих. Я вот так слегка смажу его сметанкой. горяченькая вот так легко просто готовится обалденный запеченный карп шкварчит сверху полита сметанкой сметанка дала обалденный цвет и я вам еще расскажу одну штуку о которой мало кто знает обычно многие люди берут и делают на мясе рыбки вот такие надрезы чтобы она быстрее приготовилась или красивее выглядела Но в этом случае мы перерезаем мелкие косточки какие есть в мышцах рыбы и они становятся. Но тогда мы перерезаем мелкие косточки, какие расположены вот здесь в спинке рыбы. И этих косточек становится очень много, они настолько мелкие, что их практически невозможно достать. Это большая ошибка. Рыбку резать на такие долечки не стоит. Ой, как вкусно!